Всем привет! Пришли на стадион с ребенком заниматься, эм, хочу показать некоторые элементы, там буду заниматься, э, с ребенком занимаемся и будем закляться. Э, попали в такое время, и на стадионе проводят урок физкультуры и сейчас мы разденемся и будем заниматься по голому торсу, показывать хороший пример. Это столько людей у нас на стадионе, кто что хочет делать, тот Все молодцы, занимаются физкультурой. Вот стопудово что-нибудь что-то плохое Я тебе отвечаю Я уже чуть два раза не ну, паснулся Выполняем некоторые упражнения. А, находимся в продолжительное время. А, закаляемся. Мой ребенок куда-то убежал уже. Мы его не найдем в этой толпе. Вот, подошел. Подошел самый главный наш спортсмен. Подаем ему хороший пример. Находимся босичком и включаем ребенка к закаливанию. Детей тут много на стадионе? О, все, бежал, Все. Немного потренили. Все, всем пока. Смотрите видосы и подписывайтесь на канал.